Друзья, знаете ли вы, что кальций в таблетках не усваивается организмом? И если вы берете какие-то аппараты лекарственные, которые содержат кальций, то они совершенно неэффективны. На самом деле кальций, который усваивается организмом и поступает куда следует то есть в костную ткань, это обычная. И яичная скорлупа скорлупа при этом должна быть не вареная когда вы куда-то используете яйца моете их прежде прежде и разбиваете яйцо, а скорлупку вот складываете баночку и после этого берем обычный, обычную кофемолку это еще софтдеповских времен Загружаете туда скорлупку, как вы сейчас видели. Так, включаем. Перемололи, открываем крышечку и получаем порошок кальция в натуральном виде. Пересыпаем в баночку вот таким образом. Сейчас еще раз показываю. Вот скорлуп. берем скорлупу, измельчаем ее. Наполняем кофемолку. Так, ну вот, примерно половину кофемолки. Открываем крышечку. 15-20 секунд, и порошочек готов. Высыпаем баночку. Вот. Данный порошок, достаточно одну чайную ложку в день, и кальций необходимый попадет в организм. Пожалуйста. Съедаем Друзья, будьте здоровы!